Внимание всем, кто прослушал это обращение. Постарайтесь сделать так, чтобы как можно больше жителей Беларуси, а особенно белорусских военных, увидели это видео. Делитесь с друзьями в соцсетях, скачивайте себе на канал или просто пересказывайте. Суть в том, что когда Россия напала на Украину, среди русской армии были и такие, кто не хотел воевать, были обмануты или же просто не хотели погибать на чужой земле за путинским маразм. Но им попросту не давали отходить свои же, особенно кадыровцы, которые находились в тылу. Их просто обстреливали и убивали, не давая покинуть поле боя. Таких случаев, как например под Бородянкой, очень много. Известно, что большинство белорусских военных не хотят наступать на Украину. Многие говорят, что сразу сдадутся или перейдут на украинскую сторону. Но об этом знают также и ваши диктаторы, и боятся этого. За вами будут присматривать российские войска, или же кадыровские, и не дадут вам отступать. Как только вы переступите украинскую границу, это будет билет в один конец. Не совершайте самую страшную ошибку в своей жизни.